Всем привет, я Никита, создаю свой канал на ютубе Создаю свой канал на ютубе Подписывайтесь, ставьте лайк на мои видео Я буду выкладывать очень много видео а, а, Такие же видео почти как у Ивангая а, Украл у него видео Не видео, Я видео не украл не, не воровал у него Поймите меня правильно Сюжет почти такой же Ну А, ставьте мне все возможности привет Привет Короче, ладно. Ставьте комментарии, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайк на эту запись, напишите мне в комментарии, о чем вы хотите, чтобы я сделала второе видео. У вас это есть большая возможность. Ссылка на мою на, мой, на мою страницу ВКонтакте. Вот она. Также это видео будет в описании в конце видео. Электросылка. Ну, не знаю, смогу ли я ее сделать или нет. А заранее спасибо а я буду ждать всех друзей вконтакте я добавляю абсолютно всех у каждого будет возможность мне написать или спросить о чем-нибудь конечно я знаю каждый из вас что-то хочет у меня спросить зачем мне этот канал мне всего 15 лет выгляжу на 13 на 12 да вы согласитесь а я не хочу стать видеоблогером я просто хочу а даже не стать популярным просто хочу иметь ä, побольше друзей. Ä, снимая видео, у меня, появится, друзья. Так, у меня раньше был свой канал, я его опять удалил, мне стал абсолютно не нужен Я снимал игры, хотя там было 1000 подписчиков, но мне как бы не очень. А также, извините, мне на прошлом канале, у меня прошлый канал был ВКонтакте, прошлая страница но не было 2000 подписчиков, сейчас у меня абсолютно новая страница. А добавляйтесь ставьте лайки, кстати хочу показать вам мою новую кошку, а нет, почему новая, ей уже пять лет, хоть я туплю. Короче, делаем так. На следующем канале я вас бу... ждет вас вот этот товарищ У -у -у. Спасибо за просмотр, ставьте лайк. Пока. А, это Манюша Александр. Просто маню. Моя наилучшая кошка. На залазит вот сюда. На Ай. Проходи по клавиатуре. Спасибо за первое. За первую, за просмотр этого видео. Ставьте лайк. Подписывайтесь на канал. А, спасибо. И еще раз подпишитесь на канал, а то я приснусь вам молочью.